Еще пять рекомендаций, вам можете взять под карандаш. Вы никогда не попадете под нарушение своих прав, если будете придерживаться следующих домов. Помните, вам никто ни к чего не должен, даже если должен, лучше думайте, что никто ничего не должен, рассчитывайте только на себя. Никто не должен вас защищать, никто не должен вас обеспечивать, никто не должен вам ни по закону, ни по какому закону, государство не должно, родители не должны, дети не должны, муж не нужен, жена не должна, никто вам ничего не должен, только вы сами. Если вы будете придерживаться этой позиции, вы э, отвяжетесь от ложных ожиданий и необходимости подставляться под, под чужую невозможность выполнить вашу надежду. Второе, развивайте себе критичность и недоверие. Задавайте вопрос, кому это нужно, кто это сделал, кому это выгодно, не верите обещаниям, перестраховывайтесь. Это два. Дистанция и внимательность. Не приближайте себе людей близко, если вы с ними не съели четыре пуда соли, а лучше еще съесть два и посмотреть еще раз. Будьте внимательны к людям, обращайте внимание, как они себя ведут. Поведение имеет значение. А, понятно, безупречных людей не бывает и наши близкие и любимые, которых мы когда-то полюбили, и зачем-то любим до сих пор, они тоже ни в коем случае не безупречны. Просто помните, что если у вас есть сила, значит ваши близкие это ваша ответственность и только так и никак иначе. Помните об этом, не рассчитывайте на них, не давайте им повод рассчитывать на вас, но сами помните, что вы ответственны за тех, кто слабее вас. И кого вы любите, конечно. А дальше. Вы должны научиться понимать, кто на каком уровне. Обидеть вышестоящего просто. Рассчитаться нет. Поэтому лучше, что называется, лишний раз проявить вежливость, чем рассчитываться полжизни за хамство. Помните, что вежливость ⁇ это привилегия королей. Лучше сразу стоять на позиции вежливости и деликатности, чем потом горько сожалеть о своей ошибке, потому что э, истинные люди с очень высокой бытийной массой, они как правило не чванливы и не заносчивы, как правило никогда. А, а вежливость это не есть слабость, они это знают, люди низшей касты этого не знают людей низшей касты вы можете как раз и вычислить, потому что они на вежливость всегда отвечают, отвечают агрессии и хамства. Научитесь этого не делать, научитесь хотя бы в поведении брать модель высшего, высших иерархий, воинов, правителей, магов, но никогда не уподобляйтесь тем, кто ведет себя по-небратски. Кто ведет себя по-небратски. И пятый пункт, чтобы избавить себя от угрозы попасть под проклятие или под порчу, всегда выполняйте обещания. Если не можете выполнить, не обещайте даже в шутку. И в этом смысле вы будете защищены. Не подставляйтесь и будете защищены. Вот это мои вам рекомендации, вот это мои вам советы, коллеги.